Что тебе нужно, началка? Я новенькая в игре, поэтому сейчас ищу друзей. Я не буду дрожить с началкой. Эй, зачем ты так с жестоко? Представь себя на ее месте. Ты тоже была началкой. А ты мне кто? Мать? Отец? Я ухожу. Тоже была началкой? Что если бы в Старстейбл были только началки? Что я делаю в конюшне? Все все мои лошади, кроме началки. О нет, меня взломали. Ладно, ничего, пока разработчики мне не ответили, я все равно куплю новых лошадей. СК есть. Эй, что ты здесь делаешь? Я же не давала тебе приглашения, чтобы ты зашла в мою конюшню. Да и вообще, кто ты? Твоя конюшня? Что? Что смешного? Если бы она и была твоей, зачем тебе столько денег, если лошадь одна? Я тебе не началка, меня просто взломали и продали лошадей. Ты хочешь сказать, что ты читер? Тогда я напишу репорт на тебя. Ты глупая или как? Ой, Лера, ты как раз вовремя, эта девка меня глупой называет. Я задала вопрос, но другими словами так и было. Успокойся, просто пойдем отсюда. Ладно, увидимся завтра. Пока! Чё? Ну ладно, всего лишь началки. Подумаешь. Тебя только это волнует. Эй, а почему ты на началке? Что такое началка? Ну, это лошадь, на которой ты сидишь. Во-первых, это южикская чистокровная. Во-вторых, а на какой лошади я еще могу сидеть? Ну, купить других. Эм, ну прости меня, это единственная существующая лошадь в игре. Правда? Ой, я забыла, простите меня. Эх, а ведь теперь будет сложнее выигрывать на чемпионатах и быть в топе рекордах. Так как все лошади одной скорости, ведь они началки. Возможно, это даже к лучшему. Но когда ССО успело так измениться? Ах да, тут еще и многие другие проблемы убрались по поводу началок. Хотела бы я, чтобы так все осталось навсегда. Это похоже на прошлое ССО. Эй, ты назвала игрока глупым, нарушив правила чата. А также ты используешь читы. Что вы мне сделаете в игре? Вот что! Это был всего лишь сон? Давай, и я побуду тебе другом. Спасибо. Это был новый формат видео. Если он вам понравился, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.